смотрите кислород это природный окислитель начнем с этого вспомните что вы оставляете яблоко отрезанное оно темнеет помните вот и получается что мы вдыхаем кислород и в процесс клеточного дыхания происходит окисление и клетка дает углекислый газ co2 и в этот момент вырабатывается энергия в клетке и получается что мы за счет кислорода получаем определенное количество энергии но парадокс ученых еще заключается в том что в момент окисления мы умираем то есть как каким образом да получается что мы дышим и чем больше кислорода чем больше в йоге такая тема типа количество дыханий типа ограничено да что чем больше мы окисляемся тем больше умираем но при этом все у нас мы взамен получаем энергию. Вот. И вот за счет изменения концентрации газов в крови, в организме, в целом, мы можем управлять своим биохимическим состоянием. То есть мы, изменяя тип дыхания, мы вообще меняем всю химию в организме. Вот это самое интересное. Потому что меняется химия, меняются режимы мозга, происходит отключение фоновых процессов психики, которые, знаете, вот человек парится, тревожность, там появилась какая-то, да, то есть ты живешь в каком-то стрессе. Если ты начинаешь заниматься дыхательными практиками, то вот этот стресс, который в фоне, который ты уже сознательно на него не можешь воздействовать, он отключается. То есть психика его выключает, потому что это энергозатратная. Процедура. То есть, вот любые тревоги, страхи, да, все, что ну, нас беспокоит, это очень много забирает жизненные силы. А когда вы начинаете менять свой тип дыхания, у вас происходит гипоксия в том или в том или ином объеме. То есть вы даже сейчас дышите, у вас работает автоматический тип дыхания. Вы же не контролируете а ну делай вдох, а ну делай выдох вы вообще не думаете об этом прямо сейчас, ну большинство да, но это автоматика а если вы начинаете делать какую-то дыхательную практику, там из йоги там, или холотропное дыхание или энергодыхание то вы получается берете дыхательный процесс в управление в свои руки и вы уже осознанно, намеренно а, изменяете тип дыхания. То есть вы делаете вдох, там сколько-то секунд, потом вы задерживаете, потом выдох, потом вы задерживаете, да? Или наоборот, начинаете учащенно, специально дышать вот так. Просто обратите внимание, это неестественный процесс. То есть это все придумали мы. То есть природа не предусматривала, чтобы мы... Специально управляли дыханием Но Как только вы уже изменяете Тип дыхания У вас сразу же меняется концентрация Кислорода, углекислого газа В организме Вот это самый прикол И как только она меняется У вас меняется все состояние сознания, психики, ментальное состояние Восприятие меняется Окружающего мира И Обращаю ваше внимание Это легально в отличие от многих способов, которые люди привыкли на халяву бухнуть там или что-то курнуть. И у них тоже изменяется тип сознания. Но это нелегально, это очень сильно губит наше физическое тело и толком психологических проблем не решает никак. Вот. Так бы все бы долбали бы ЛСД и, например, были бы счастливыми и проблемы решались. Но это не происходит. Вот. А в дыхательном процессе, в дыхательных практиках у вас происходят реальные изменения и действительно ценное сознание без откатов. То есть нету никаких абстинентных синдромов, нету никаких влияний химии на организм, потому что мы за счет именно кислорода меняем нашу химию. Так вот, смотрите, в чем фишка. Если вы знаете несколько техник дыхания, таких, ну, ну, скажем так, их сейчас очень много. Просто сейчас все кому не лень начали проводить дыхательные практики, включаются и программы там куда только можно. Это я чертый калач уже. В Москве, в Москве с 11 года, с 13 года мы уже дышим по полной, да, так уже так плотно. Но основные техники дыхательные, они вообще, вообще все техники дыхательные, да, которые можете назвать, они устроены за счет двух вот принципов. Первый принцип – это создание умеренной гипоксии в организме. А второй принцип – это дать организму компенсировать вот этот недостаток кислорода. Гипоксия – это недостаток кислорода. Мы сначала клеткам не даем. А потом даем возможность организму взять концентрацию, взять компенсацию. И получается такая тема, что мы работаем на компенсации. На компенсации организма вот этой потери нехватки кислорода. Если, например, вы сейчас подышите более медленно, например, сделайте там не.. Не 10 вдохов в минуту, ну, среднее, 10 дыханий в минуту в автоматическом режиме, а сделайте, например, 5 дыханий в минуту. У вас уже будет изменение в организме, у вас уже будет изменение восприятия, то есть вы почувствуете легкую лё нехватку кислорода, или вы, например, поднимаетесь в горы, там разряженный воздух, там содержание кислорода меньше, уже идет ощущение, что чего-то не хватает, уже как-то дышать тяжело. И вот в этот момент организм он выключает фоновые процессы, фоновые энергозатратные процессы, тревоги, страхи, какие-то глюки, какие-то переживания, да? То есть ты, например, идешь, паришься, что у тебя пятно, да, там на штанах, на белых, да, или там на свитере. А тут у тебя просто ты в горах, если идешь, у тебя разряженное воздух, кислорода мало, и получается, что какое нахрен пятно. То есть у меня тут кислорода мало, у меня вопрос стоит жизни и смерти, а не то, что пятно на штане, да, или еще там, а, там обувь там мокрая. Тебе вообще до этого дела нет. Тебя первая задача это вывести себя в нормальные условия выживания. И нормально начать дышать. Так вот, выполняя любую технику дыхания, вы, по сути, осознанно заходите вот в эти вот состояния, в которых ваше тело, ваши клетки, психика понимает, что надо выкручиваться, надо что-то делать. И выключает фоновые энергозатратные процессы. Поэтому дыхательные практики – это номер один для того, чтобы убрать депрессию. Реально убрать, по-честному? Да просто заходите в YouTube, Роман Карловский, и вам вылезет два канала, Центр энергодыхания и мой личный канал. Там и там есть практики. Или проще, Google, Роман Карловский, вылезет море информации, видео, роликов, сайтов, все что с этим связано. Схема квадратичного дыхания, это, по сути, схема на баланс. Балансирует сознание, психику и тело. У вас равное идет вдох, равная задержка, равная выдох по времени равная задержка на выдохе. То есть вы попадаете в состояние буддийского монаха посередине городской улицы или в пробке. Вот. То есть, или вы можете идти просто прогуливаться по арбату и по шагам отсчитывать. Там 6 шагов вдох, 6 шагов задержка, 6 шагов выдох, 6 шагов задержка и крутить ее по кругу квадрат крутить по кругу короче и 14, через да? Минимум, да? 10 через минут 40. 10 минут надо минимум 15. это делать да. Я вот, видишь, вот это 10 минут. у вас эффект а. от этих схем наступает на десятой минуте на секунда секунда секунда среднее космическое время по которому мы ориентируемся Самый главный секретик это то, что... Не, на самом деле сейчас на полном серьезе. А, нужно просто первое понять и подумать над тем, что есть у каждого человека определенное состояние. Называется состояние намерения. Если ты можешь это состояние включать на уровне тела, на уровне эмоций, на уровне состояния внутреннего, да, все вместе то ты из этого состояния можешь стать вообще и достичь любых целей абсолютно и у кого-то это состояние происходит включается и люди они выходят в топы они становятся популярными они добиваются каких-то высот они занимаются бизнесом у них все прет а люди которые не могут это состояние включать у себя они просто не понимают в чем дело они ищут какие-то цифры Занимаются какими-то медитациями, еще что-то. Короче, они сидят на игле вот этих духовных практик, но вокруг да около. Они не попадают. Иногда они, может быть, попадают случайно. Но чтобы путь найти к этому состоянию внутри, вот это самое ценное. И если тебе повезет в техниках дыхания случайно, рандомным образом человек на это состояние натыкается. Но оно очень быстро, его можно потерять. Оно просто слетает, и все. Ты опять не понимаешь, почему у тебя не пруха. Потому что все ценности, деньги, там, слава, там, не знаю, внимание человеческое, это все идет на твое внутреннее состояние. Внутри состояния, да? Ко мне приходят иногда люди на занятия, там. они говорят, вот у меня нет клиентов, там, а у меня там такое дело, там бизнес, там еще что-то. Вот где мне взять клиентов. И мы начинаем говорить: вот смотри, в твоем деле, например, есть кто-то похожий, у кого этих клиентов много, у кого все ништяк с этим. Да? Нет проблем. Как у тебя. Есть такие люди. Он говорит: ну да, есть, там, типа мои конкуренты. Я говорю: вот понимаешь, в чем дело? А вот у меня полный зал, а вот рядом. У йога в 2 человека, 2,5 два человека. Они крутые йоги, гнутся в 50 тысяч узлов. Я так не загнусь. Но у меня полный зал, а у них нет. Вот, в чем разница, говорю. Почему у тебя а, нет клиентов, у кого-то есть? Потому что вы по состоянию внутри разные. Вот. Я могу, например, на свое мироощущение настроиться так, что мне просто бух, сразу... Пойдет нужные там мне приходы, то что, то, что мне нужно. Клиенты, связи, деньги, что угодно. Я просто могу работать с этим внутренним состоянием. Похудение сюда же. То есть ты просто в состоянии просто толстого пельменя находишься. Вот. И ты меняешь когда состояние, то есть ты просто нужно настраиваться уметь. Настраиваться на спортсменов, например. Настраиваться ну, на здоровых, худых людей, на них настраиваться. Вот такая вот тема. То есть через дыхание мы первое, что мы приходим, что мы можем изменять свое текущее состояние. Сначала это каша. Ты дышишь, с тобой вообще происходит какая-то непонятная вообще вещь. С тобой происходит сначала, вот когда новичок начинает заниматься дыхательными практиками, первое, с чем он встречается, это страх. Страх, то есть ты реально дышишь, и у тебя просто паника, и ты думаешь, что с тобой что-то произойдет, у тебя крючат руки, у тебя этот, сжимается лицо, у тебя вылезают какие-то страхи из детства, из прошлого, то есть ты думаешь, что сейчас со мной что-то произойдет, там мозг откажет, еще что-то, сердце и так далее. То есть это вот такая вот первая, с чем встречается человек, это барьер, это страх. И это обосновано, потому что в дыхательной практике у тебя сначала выделяется в, первую, в самый первый момент – это два гормона стресса – кортизол и адреналин. Да? То есть при гипоксии вы, выходит, выделяется в кровь эндокринная система, дает дюк-впрыск, кортизол, адреналин – ты страшно. То есть, и поэтому многие бросают, они не доходят, они не идут дальше. Это первый момент. Второй момент – надо идти дальше. То есть, если вы под руководством мастера дышите, кто адекватно понимает, не просто шизотерика, аля там какие-то духи к вам придут, там какая-то мистическая сила и вам все это вам все в рот положит, в карман денег насует и у вас все будет ништяк. А когда задаешь процесс по физиологии, что происходит? Говорит, да не, не, важно, не важно, это просто вот духи вселенной придут, не заморачивайтесь. Вот таким лучше не надо. Это обращаться. Вот, но по физиологии нужно понимать, что происходит. Ты сначала дышишь, у тебя в любом случае ты получаешь порцию, порцию э, стрессовой гормональной смеси, все от своего же организма, потому что ты заходишь в состояние гипоксии. Но самое интересное начинается дальше, когда ты практику заканчиваешь, тебе становится нереально круто, и ты попадаешь в это вот это вот состояние намерения. Понимаете, в чем фишка? А ты попадаешь в состояние нереального кайфа, пробуждения, расширения сознания. У тебя э, организм, он просто за, э, за счет компенсации, ему же надо компенсировать э, стрессовую гормональную смесь, и он компенсирует, э, выделяет 4 гормона радости. Сначала 2 гормона стресса, ему надо взять компенсацию, он, он сразу дает... Эндокринная система дает 4 гормона радости в кровь. Это идеальная гормональная смесь в крови, во всех клетках. И еще при этом всем на компенсации организм берет порцию кислорода. У тебя сразу все показатели поднимаются на тот уровень, на котором по состоянию ты до практики вообще никогда, может быть, и не был. И на многих занятиях происходят такие частые вещи, что приходят девушки и они испытывают оргазм во время дыхательной сессии. Да, потому что если, например, у девушки проблемы с этим, проблемы в отношениях или проблемы с сексуальной зоной, то Происходит разблокировка То есть она получает нужную гормональную смесь которая, ну, В которой ее не было В организме никогда За счет дыхательной практики она получила идеальнейшую Вот эту смесь по параметрам и у нее сразу же происходит пробуждение Нижней части Пробуждение сердечной части И пробуждение сознания То есть это просто что со мной произошло да? Говорит это круче секса Типа я боюсь подсесть Но ты не подсядешь потому что дальше эффект Он снижается потому что ты привыкаешь то есть дальше идет... Ну вот я, другие... когда первый раз вот это попробовала на супервизии, я вообще была в шоке. То есть это было, наверное, вот то, к чему ты говоришь, близко. Это вау. Да. Хотя я тоже дышала. И там вот, знаешь, вот эти бодифлексы, я 13 лет его делаю. И даже ходила здесь у нас на практику дыхательного угу. пробуждения источников, вот тот, который я говорила. Но почему-то меня так вот не всторила, как вот эти вот схемы. Ну может там еще и такое у нас было место. Смотрите, опять... сразу скажу, вот если вы новичок, да... Хочу всего, того-того-того, ну, неважно, да? Первое, нужно понять, что, ну, значит, этого у вас нет, значит, вам что-то мешает. Так ведь? Ну, да. Вот. И первое, с чем новичок должен работать, это то, что блокирует с блоками. Потому что, если у тебя нет денег, это говорит о том, что либо у тебя в системе ценности убеждений, Стоит блокировка и убеждение, что деньги, зло, там, наворовал, насосало, там, еще что-то, да, это первый момент. Значит, с этим надо работать. И в дыхательной практике у тебя это вскроется по-любому, да, то, что тебя блокирует. Если у тебя проблема со здоровьем, то есть у тебя блок по физике, у тебя может быть блок по психике, также, же, так как 80% болезни – это психосоматика. И Миша неоднократно об этом говорил. То есть нужно просто на другие вещи обращать внимание, а не бежать просто таблетками, закидываться, все пройдет. Нужно работать именно с психикой и с реакциями тела. Вот. В дыхании это все вскрывается. И первое, с чем новичок встретится, это то, что у него заблокировано в теле, что ему не дает прийти к этим результатам. Потому что почему у тебя нет денег, а у кого-то есть деньги. В чем разница? У вас что, как бы 6 пальцев на руке или, или как? Да. Разница в том, в каком ты со состоянии находишься и какие у тебя убеждения. Вот и все. И через дыхание мы влияем на вот эти вот состояния, убеждения. Потому что есть люди, которые много чего мешают. То есть, когда. вот очень много через меня людей проходит, и я работаю и с долларовыми миллионерами, и с обычными людьми. И разница-то в том, что люди, которые приходят за, за теми же деньгами, у них вообще просто, ну, как сказать, такие, такие убеждения, с которыми никогда не заработают, к ним просто деньги не придут. Да, если еще раз темы касаться денег взять, да, то смотрите такую вещь. Есть очень интересный тест, я его сам придумал. У нас все на состоянии. Да, то есть представь, что ты все деньги мира. Не, ладно, вспомни, вспомни, короче, вспомни несколько, бо несколько богатых людей, несколько богатых людей, вспомнила, у которых вообще все хорошо с деньгами, вспомнила, а теперь вспомни бедных, тоже, бедных людей, у которых постоянно какие-то просто проблемы с деньгами, вспомнила. Вот. А теперь ты деньги мира, вот ты прям бабло, почувствую это. это. Вот ну, ты бабло, вообще. да? Ты денежная Слушай, масса, я, ты вид, вот то теперь смотри, да. смотри, такая тема, пойдешь ли ты к богатым людям в карман? Я к ним? Хочешь ты карман? деньги, ты, ты деньги, хочешь а -а. к ним идти? А к бедным? Да нет вообще, это же просто... А почему? Почему да ты к богатым хочешь зайти да, на карты я, в карман? Я как только представила, я сразу уже как-то так вот, не очень. Даже, вот и пожалуйста. Была. А к себе пойдешь? К себе, да. Пойду. Вот такая вот тема. То есть и мы, когда тест проводим, я просто. Это настолько очевидные вещи, что ты деньги мира, да, ты все. И ты просто берешь двух разных людей. Но они же одинаковые, выглядят примерно так же, говорят на одном и том же языке. Да, все как бы кушают одно и то же. Но почему ты пойдешь. Ты хочешь идти? По состоянию почти к одним людям, но не хочешь категорически идти вот к этим вот бездельникам, да, если так сказать, не знаю, что-то всплывает такое, что нет, ну нет, и все, а знаешь почему? Почему? Как ты думаешь? Почему я не пойду в Ну почему, да, почему ну, там... такая вот ситуация сложится, почему и к ним вот… у меня такая кайфовая энергетика Хорошо, а мне зачем идти туда, тепло? А ты вот, ты читаешь состояние людей, вот и вот и все, поэтому ты можешь настраиваться на любое вообще на любую тему, на деньги настроиться, там, на спортсменов настроиться, понимаешь? И все это через настройки, ты можешь через дыхание менять свое состояние и продолжение истории когда вот ко мне приходят люди у которых там есть проблемы с деньгами мы в первую очередь сносим вот это вот состояние в котором они находятся ну, то есть это вы не дыханием как-то делаете? Дыханием. Так, вот у меня, ну, дыханием. дыханием. У, у меня та же самая история. Я ну, с людьми работаю, поэтому мы тоже вижу вот эти все состояния разные и если что-то говорить, вот эти убрать блоки, вот эти настройки, ну понятно же откуда там где-то ноги растут. Угу. Тяжело. Вот но многие вот, до дыхания доходят уже больше осознанные. Дыха... Уже те, кто задают вопросы. Угу. Уже те, кто поняли, что да, есть какой-то затык. Но есть же такая масса людей, которые в принципе не понимают. Да? ну Вот у него хорошо, у меня плохо. Объяс... Вот точно так же, как ты сейчас сделал с деньгами. Но у кого-то же хорошо, у тебя плохо. Да. Значит, почему-то же у тебя плохо. Да. Не то состояние. Да. У меня все хорошо, все козлы, я Д'Артаньян. Вот это вот состояние человека. Там, да. А, Нет, я, не, а, да, я... а я сейчас вам Поэтому... еще, еще одну особенность расскажу. Как вы думаете, биохимические показатели у богатого и бедного человека одинаковые или разные? Мне кажется разные, абсолютно разные. Даже кровь у них разная. У них кровь, у них, то есть показатели у них будут разные. Естественно, Просто... я, не, я не говорю про геном, не про генофон, там про вот это, вот это все. Я говорю про то, по содержанию гормональной смеси, количество кислорода, эритроцитов и так далее. И мозг работает по-другому. Так вот, можно очень долго работать с убеждениями. Можно годами сидеть и втирать себе «я богат, я богат, но ты будешь просто дырявый». Но можно очень мощно повлиять на биохимию, на убеждения именно через дыхание. Потому что дыхание вставляет так, что ни одна практика, она просто рядом не стоит. То есть из легальных, да, которые сейчас э, мы можем найти. Медитация на деньги, мантры на деньги. Ты будешь читать их 10 лет, у тебя вообще ничего не прибавится. Ты еще можешь... Что заставить? Свечки сжечь, ставить, свечки, Ставьте там свечки, всякие... там мантры читайте а Лакшми, по... лакшми поклоняйтесь Бабло не придет <свеч> Реально Потому что ты, ты гормональную систему не меняешь Ты не меняешь э свои убеждения И то есть твоя вообще вся химия тела так настроена На то, что просто ну, получается, что ты даже возможностей не увидишь а у богатого человека химия настроена иначе. Он видит возможности совершенно по-другому, на этот мир смотрит. Так вот, чтобы изменить вот эти параметры восприятия, состояния, внутренние вибрации, вибрации именно в теле, а не просто какие-то там слова, то дыхательные практики – это идеальный и один из самых мощных инструментов. Да, соответственно, те, кто еще не дошел до проработки вот этих затыков и блоков, так с каких им начать практик? Сколько дышать? С начальных вот. практик нач... начинать нужно. Там есть, да? На YouTube-канале у меня есть отдельная практика. Я записал ее в своем купольном доме. Водное... водное занятие по энергодыханию. Welcome, заходите. Там есть вот это прям водное занятие по энергодыханию. Это начало. То есть, а там есть... Она по времени? Ну, сама практика 25 минут. Там всю лекцию надо посмотреть с практикой. Вот. То есть вам нужно просто полностью взять, включить, выделить время, пройти эту практику и посмотреть эффект. Многих людей уже на вводном занятии происходят результаты. То есть осознание того, почему я не двигаюсь, осознание того, почему меня, что меня блочит. Почему я не действую? И после того, как ты осознаешь это, ты просто начинаешь по-другому уже действовать, звонить по связям, и у тебя уже начинает сдвигаться твоя жизненная ситуация. Есть три типа дыхательных практик. Первый тип дыхания – это все вот эти схемы, пранаямы, все, что в йога-классах практикуют, вот эти вот: «Одной ноздрой», «Второй ноздрой», вот этот вот весь детский сад. Почему детский сад? Потому что эффект от этих пранаям, схем, он слишком слабый, и для того, чтобы сдвинуть как-то химию своего тела, сдвинуть так основательно, тебе нужно потратить несколько месяцев дыхания по этих схем, чтобы ты достиг результата несколько месяцев, поэтому для меня, на мой взгляд, это детский сад, это вот ежики, которые занимаются там после вот этих асан, подышали, это успокоили ум, это для них годится, но если вы хотите уже реальных результатов и уже такого серьезного волшебства в своей жизни, то практики нужно брать покруче. Второй тип дыхания, дыхательных техник, это запускающие процессы техники. Вот это то, что у меня на ютубе. У меня на ютубе первый, второй тип. Вот, вот энергодыхание, моя собственная разработка, это как раз-таки запускающие техники. Они процессы запускают в организме. Да? То есть процесс запустился, и дальше ты уже осознаешь, почему у тебя не получается. Вот Этот процесс может идти 2 дня, 3 дня, 4 дня То есть ты практику подышал сегодня А на третий день к тебе пришло Озарение, вот оно как Я просто беру Один звонок, делаю, моя ситуация Решается, очень много людей такое происходит То есть решение Проблемы у многих людей Это один-два звонка Все, но Вследствие того, что ты зашорен В этом состоянии сознания Ты убежден, что у у тебя жопа в жизни, а на самом деле не жопа, ты даже не можешь в сознании просто допетрить, что тебе нужно взять этому человеку, позвонить, ему предложить какую-то услугу, либо какое-то там предложение сделать, или просто приехать и что-то обсудить. И все, И твоя проблема просто решится вот так. Да, но наше сознание может не видеть этих возможностей. И вот второй тип дыхательных практик на ютубе у меня, это запускающий процесс. Есть еще третий. Это уже профессиональные техники энергодыхания, они уже многофазные. То есть это уже на базовом курсе, на онлайне у меня, или в Москве на Арбате мы занимаемся такими техниками. Вот третий уровень практик энергодыхания, он требует наставника. То есть первые два ты можешь эти пранаямки дышать, а, обдышаться этих пранаямок, да, то есть вот, откройте YouTube канал наберите пранаямы. И там просто этих дыхарей, да, которые там, их просто миллионы. И ты будешь дышать просто каждый день под эффектом ходить. Но вообще ничего не поменяется, то есть ты будешь спокоен и так далее. Но глобально по энергетике ты влиять на этот мир не сможешь. Так бы все бы дышали, Это бы все бы… Сейчас просто вообще... Ты сейчас открыл мне дополнительно мою чакру, что я неэффективная. Я просто когда ходила на йогу, мы потом когда-то в твоей жизни, мы там дышали. Вот все лежат, что-то дышат, дышат. Блин, ну меня не вшторивает. Ну что дышим, что дышим, что не дышим. Но. Полежала, подышала. А представь, сколько а таких, как ты, рамп, лежат и там шоу. и думают. Представь, а -а -а. сколько таких, как да. ты. Пол России лежат и дышит, и думает: блин, меня что-то не вштырило. Но я буду делать вид, что мне что-то заходит, да, и да, там да, весь да, класс. А половина народа делают вид, что типа им заходит, это да, мы дышим, да. А на самом деле нет. Да? Так вот. А вот Первый опыт, понимаешь, да, я еще там, там под впечатлением. Ну так дело мастера боится. Ну, да. Я знала, кого вообще звать. Это они вот это отдыхали, как ты их правильно назвал. Просто этих практик, вот это, это техники первого уровня, да, это все пранаямы а, из йоги, все, практически все. А, они как приложение. То есть, эти пранаямы либо для того, чтобы позаниматься йогой, либо после йоги, либо перед спортивной тренировкой, либо после спортивной тренировки. Они как приставочка, вот эта приставочка, либо там, либо там, Все. это не основа. А вот энергодыхание второго, третьего уровня – это уже основные техники, то есть они реально могут по энергетике сдвинуть события, потому что я своим сознанием, например, Простраиваю жизненные какие-то векторы и их реализую. Мое сознание создает завтрашний день, послезавтрашний. Те события, которые у меня происходят, так же как и твое, и каждого человека, который смотрит. Ваше сознание изначально создает эти события, но чтобы это событие реализовалось в, в реальности, оно должно быть подкреплено энергетикой. То есть вы можете быть суперсильным в сознании, да, но если вас энергетики не хватает, это просто событие не случится. Ты будешь просто мечтать... Вот. Энергетика это все. Энергия, Энергетика. да, та жизненная сила. Да, и опять же, мы приходим к допотопным временам. Кто сильнее, тот прав. Вот и все. Но сейчас все как бы, ну, у нас не бубуины да, вокруг нас, но все равно а, миром правит сила отчасти. но большая часть по законам, кто сильный, тот прав. И не в плане того, что я пойду там всех это в рог загну, а в плане того, что насколько у меня много энергетики, жизненной силы, настолько я могу управлять событиями своими и событиями этого мира, настолько я могу влиять. Да? Это первый момент Второй э, про дыхание Дыхание дает огромную силу То есть ты можешь через техники дыхания усилить э, себя по энергетике Усилить своих близких по энергетике И создавать такие события, которые будут даже сами собой происходить То есть сейчас мы дышим, прямо сейчас дышим, например э, э, Дышим с намерением чтобы там у меня через неделю случилась какая-то поездка там куда-то в какую-то страну. И получается, что у тебя происходит через 5 дней это событие. Почему? Потому что ты сейчас накачала это намерение, на него накачала энергию. Энерджи. Вот в этом фишка. И получается, что мы можем просто из дыхания вытаскивать нужный объем энергетики и концентрировать на событии. У тебя это будет происходить. Вот Вот так это работает. Но чтобы научиться, есть просто там несколько там практик, занятий, через которые, по сути, я должен провести человека. Потом, когда я провожу, человек ну, обучается, получается, что без меня уже можно дышать вполне себе, я как проводник и все. Ну это индивидуально у тебя, да, или как-то Есть группа, есть индивидуально, то есть у кому как. Если вы запускающие техники, 25-ти минутки, там 20 минутки делаете, то ими можно заниматься, я везде в YouTube говорю раз в неделю, но это для безопасности, ими можно заниматься раз в три дня. Почему? Почему не каждый день? Объясняю. Потому что чем чаще ты дышишь, тем больше смазывается эффект. Можно каждый день? Можно, но с каждый день у тебя будет, ты же гормональную систему качаешь. Свое. Ты ее, это стимулятор. Разное же что можно, да, Разное можно. Можно. А Поэтому... что, ты знаешь, что такой бодифлекс, вот этот мне худеющий? Я после родов так худела, когда там, там продышались, mm -hmm. вдох, выдох, вдох, выдох, задержались и там замерли в какой-то позе. Хоть... И, ну, идет кровоток хочешь я, тебе, хочешь, я тебе прямо сейчас бодифлекс придумаю? Просто, просто при, принцип, принцип бодифлекса, очень разрекламированная вывеска, да. Это бодифлекс вообще взятый с пранаяма из йоги, из йоговских практик. Вообще, его взяли просто, вывеску налепили, чуть-чуть докрутили и вперед. Ничего не хочу сказать плохого, но принцип такой: смотри, например, мы жирные, например, да. И нам попало, и нам попала нам какой-то мастер. Говорит, вот вам бодифлекс, и говорит, дышите вот так, 5 минут, короче, да, и говорит, и вы похудеете. Дышите утром в 10, 10 часов 15 минут ровно, и вечером в 22.15. 21 день вы так дышите, и вы будете худеть, потому что худеют все. И, короче, вы, мы будем худеть. Знаешь почему? Потому что а, убеждение того, что это работает, а, интегрируется да. с а, биохимическими процессами, психика, мозг глубинно понимает, что мы это дышим для похудения, и мы реально начинаем худеть. Вот весь тебе вся суть бодифлекса. Ну, ну, ну физи физиологически-то по-любому а, а любая практика будет физиологически по-любому так работать. Если, если, если мы возьмем бодифлекс и возьмем йогическое, там, дыхание огня, то получается, что и та, и та будет практика тебе давать эффект. Ты возьмешь схему, она будет давать эффект. Ты возьмешь энерго-дыхание, ты будешь давать просто то, какой ты смысл техники передаешь и с каким намерением ты эту технику делаешь. Если ты будешь дышать вот так на деньги, то у тебя, скорее всего, пару, пару там десятков тысяч упадет на карту. Я тебе говорю. Или кто-то долг вернет. Упадет или уйдет? Вот нет, сюда. нет, к тебе придет. У -у -у, да. Да, придет? если ты веришь в это, и тебе, еще, и тебе еще накатит эта практика, и ты, о, точно, действительно, на деньги сработало, что-то произошло, и реально тебе кто-то... Вернет долг, либо, либо, либо кто-то подгонит. Так, это, То это есть, очень... То 10, 10 вопросов про деньги писал, дышим сегодня вечером так. И вам я скоро, я скоро сделаю на канале на деньги практику. А вот есть быстрое что-то такое? Вот представляешь, вот ребенок на пакосте... Вот, да. Вот, ну, Хочешь, прям сейчас пакосте? сделаем. На пакосте она прям, да, да, да. Хочешь прямо сейчас практику? Вот те, кто смотрит и кто будет смотрю, смотреть записи, можете прямо сейчас. Вот будет мега крутая практика. Называется «Красная кнопка». Ну, то есть, это практика, она по времени очень короткая, но эффект от нее просто вообще... Это, знаете, как в компьютере перезагрузка. Вот тебе надо перезагрузить систему. Вот, вот, Но у тебя времени вот так, 4 минуты. Да, да. Но там... Вот. но здесь а, над, надо еще отойти например перед публичным выступлением там, да еще перед чем-то или тебя просто голова болит тоже снимает боль все просто представь что перед тобой костер но он не разгорается вот его надо а, а, как бы а, чтобы он разгорелся и ты начинаешь просто вот так вот я не буду сейчас микрофона в телефон вот так вот надо дуть в костер то есть полностью грудь набираем, вдох короткий, выдох длинный. И так дуем 30 раз. Подожди, подожди. Дуем 30 раз. И потом на 30, считаем про себя, на 30 делаем вдох. Расслабляемся и задерживаем дыхание на вдохе. После 30 раза. Будет голова кружиться, но это уже запускается химия. Готово? А я делать сейчас буду? Сейчас я ремень расстегнусь? Сейчас будешь делать, да. Да? да. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так я и расстегнусь, мне тут от а кошечка дуть сразу не будет. Я там там еще так... куча ага. народа смотрят, поэтому... Что-то я правда заговорилась. Ну, в смысле, кошки сниму я делаю, у меня тут сквозь дня, которых не бывает. Ага, начинаем? Что, 30 дыханий. Называется задув свечи или огня. Погнали. Закрыли глаза, расслабьтесь. мне кажется я где-то не досчитала ты на три штуки как считать я не поняла ну круто слушай я вот сейчас по себе что я прочувствовала то есть сначала я прям улетела улетела улетела а вибрации вот... почувствовала да у меня прям вообще все дело а потом знаешь так то есть вот этот улет улет улет улет а потом Оп! Оп, сердцебиение так начало потихонечку так замедляться, замедляться, и там прям так выровнялось. Вот она. Вот сейчас биохимия в организме изменилась, она сейчас другая, химия другая. Круто, круто. А как считать? Я пальцы загибала. Да можно просто про себя до 30 считать, и все. А, точно. Да. Точно. Прикинь, да, до 30 можно просто про себя посчитать, и все, да. Я Ага, круто. Ну, такая Я вот тема, это... да. Только Попаде за рулем это... во время езды нельзя делать, ни в коем случае. То есть нужно вста... встать и сделать, тогда будет эффект. То есть нужно, понимаете, тут смысл в том, что ты, когда ты дуешь, у тебя происходит вытеснение углекислого газа из организма. И организм начинает просто клетки кислорода, молекулы кислорода, клетки он не отдает. Да? Кислород есть, но он не отдает. А потом, когда ты делаешь вдох не задерживаешь вот в этот момент ты набираешь кислород, и он резко во всем теле, во все входит, резко влетает во все клетки. И вот эта вибрация это повышение вибрации клеточной вибрации всего тела. Очень хорошо про, прочищает ум, все вообще, вообще по-другому, реальность изменилась. Да. Какая тема? Да. Какая Да. правда, прям здорово. С тем, что я же тоже всегда, я же на тела, и тело-тело mm -hmm. тело, прям, прям сразу чувствуется, прям так полетать охота можно уже домой лететь. Лёгкость, лёгкость. Ощущение класса. Вот, mm -hmm. да, вот, вот стой. я сразу прям, аж так, ручки, ручки, mm -hmm. оп, и, и, и поплыла Здорово То есть она там заняла, плоти... вот эта практика заняла где-то минуты Ну ну 4, ладно То есть задержка там может быть 2-3 минуты То есть здесь задержка может быть до 5 минут вообще Но задержка максимальная? Да Но она может быть чуть-чуть меньше, да Но можно вообще до максимума выжить А еще есть усиление То есть после выдоха Ты еще 30 раз дуешь И еще раз задерживаешь Это второй уровень уже практики то есть если ее ну, если захочешь усилить Да там прям вообще Очень хорошо так изменить состояние То повторно То есть сразу же заходишь на второй круг И там уже будут другие ощущения То есть дальше идет глубина состояния У нас будет выездной В выездной Верославля. Кто посмотрит эфир, мало ли что, если вы хотите конкретно прокачаться, мы будем в Ярославле, там же, где вы были на супервизии, мы там будем дышать, и увидимся там будет просто-просто самый-самый просто топ. Вот. Три дня перезагрузки. А вот, друзья, это дискотеки, вот как я говорю, вот как веселятся люди да, без алкоголя на дискотеках, вот на отдыхании, Надышишься да. не клеем, не, не, да. не чем-то еще, не, не, не какой-нибудь воздухом. Не, не идет, а воздухом да. и, и, и дискотека. Да, потому что как-то без алкоголя как можно тусить? Угу. И ну тусить. что, а, у меня, да. у меня Но... все. Мы поехали. Ой, да. есть... Пожалуйста, все. Пока-пока. Да.